Чтобы такое замутить, чтобы заработать. Угнали мотоциклы, не могут все быть бизнесменами. Ресторанный бизнес ⁇ это самый сложный бизнес. Повара были какие-то наркоманы. Вы что тут делаете? Вы с дебилом, с каким-то в лице директора. Просрали свое тело, просрут мой бизнес. Ну, уйдет другой придет. Загоним этого товарища далеко. Считает ли эту тему для интервью закрытой? Джон Рокфеллер сказал. Я готов отсчитаться за каждый заработанный миллион, кроме первого. А ты готов? Да, готов. Александр Орлов, 50 лет. Российский предприниматель, ресторатор, основатель известного бренда «Тануки». В управлении холдинга Орлова более 80 ресторанов в России, Казахстане, США и других странах. Александр периодически дает повод, чтобы о нем писали СМИ. Один из последних скандалов – конфликт с так называемым мужским государством. Александр, известно, что вы родились в Москве. А кем были ваши родители? Ну, У меня простые родители были. Мама была инженер, по-моему. Вот Дедушка был учитель. Ну, там у нас я без отца рос. Ну вот все, жил в такой довольно простой семье. Есть мнение, что предпринимательская жилка проявляется еще в детстве, когда вы начали зарабатывать. С лет 16-17 я что-то начал такое делать сначала мы какие-то там продавали шампанское в какие-то рестораны мы шампанское за доллары продавали потом эти доллары продавали в китайском общагах Китай, китайцам в общагах вот и в общем а потом как-то мы начали просто заниматься купли-продажи долларов тогда это было подпольное все вот ну и так далее, и так далее, какие-то потом машины перепродавали, потом что-то еще, ну вот такого плана. Все время хотелось что-то мутить, все время. С утра до вечера мы думали только об этом. Вот чтобы такое замутить, чтобы заработать. В седьмом классе вас отчислили из школы. Почему так получилось? Ну, мы взяли, просто угнали мотоциклы и катались на них на районе. Потому что мы не могли купить их. Мы взяли, угнали один, потом второй, потом третий. У меня там у дедушки был гараж, далекий какой-то. Я там их ставил. После этого одного из друзей там поймали и ко мне пришли там э, полицейские домой. Мне было 14 лет. Они меня э, взяли и поместили в СИЗО в отделение милиции. В 14 лет. То есть они не имели права этого делать. Они меня... Я ночь провел в СИЗО. В камере. Тогда. Я учился, по-моему, в седьмом классе. Ну и после этого там школа вся встала на дб и меня оттуда исключили. Александр. Вы любите деньги? И нужно ли их любить, чтобы они любили тебя? Нет, мне наплевать на них вообще. Я очень легко с ними расстаюсь. К ним нужно, конечно, относиться с уважением. Ну, не тратить их на какие-то совсем странные там, я не знаю. Я считаю, что вот покупать там где-то в, в клубе там 300 бутылок шампанского и выливать его потом, как многие делают там арабы, э, богатые дети богатых э, шейхов и так далее, я считаю, что это вот неуважение как раз предпринимателем можно стать или предпринимателями только рождаются. Да, рождаются. Это такой черта характера или навык или талант, можно так сказать. Вот. Нельзя, наверное, там... Ну, есть люди, которым это не дано и не нужно им это вообще. Они как бы думают, что это как бы вот дань моде какая-то и так далее. А кто будет тогда инженерами у нас там, кто будет какими-то там, я не знаю, прорабами хорошими, да? какими-то там водопроводчиками, сантехниками хорошими, кто будет водителями, кто будет там пилотами самолетах. Ну, как бы не могут все быть а, бизнесменами. Чтобы добиться успеха, нужно учиться? Или образование не имеет значения? Образование нужно обязательно, да. Образование нужно просто для развития своего. Надо постоянно саморазвиваться, постоянно, я считаю. Во всех отраслях, не только в образовании. Нужно и физически себя развивать, и религиозно себя развивать, ментально и так далее. То есть нужно во всех направлениях развиваться. Что нужно, чтобы открыть рентабельный ресторан? Для того, чтобы это было успешным, нужно, чтобы у тебя в голове была уже полностью концепция. То есть она у тебя должна быть прям... Вот в виде какого-то у тебя в голове должна быть картинка этого ресторана. С интерьером, с едой, со всем остальным. Когда ты нашел у себя, для себя понял, какую ты хочешь концепцию, ты ищешь под нее локацию. Нашел локацию, дальше уже реализуешь эту концепцию. Ресторанный бизнес – это сложно? Вообще ресторанный бизнес – это самый сложный бизнес, на мой взгляд, какой существует. Много очень нюансов, там связано с едой это все, там, это шеф-повара, сервис, настроение у людей может быть плохое и так далее. Ну, все очень очень-очень-очень сложно. И кризис тяжело проходит, рестораны, бизнес и так далее. И я не понимаю до сих пор, почему, почему такой удар пришел именно на рестораны, вот именно на, на точки общепита, там, общественный транспорт, аэропорты метро. Это все работало, а вот ресторан нужно было закрывать везде, по всему миру причем. Ну, понятное дело, что, конечно, люди, которые сидят в ресторане, они могут заражаться. но таким же образом могут заражаться люди в метро находящиеся. Лучше заниматься там, не знаю, дома строить криптовалюту продавать, все что угодно, но, но ресторан и бизнес – это правда очень-очень тяжелый бизнес. Вы как-то говорили, что стали более жестким с людьми ради бизнеса. Почему? Приходишь в доброжелательным настроением, с хорошим настроением, приходишь к себе в ресторан, и потом ты понимаешь, что если ты таким, вот, находишься в таком настроении, в таком состоянии, все будет не так. Это я понял че, спустя год после того, как я вот начал этим заниматься. Плохой сервис был, меня там обманывали. Там, там не знаю, повара были, какие-то наркоманы там вообще. Вот. То есть они поняли, что можно прямо на работе колоться. Они там кололись на работе, да, но это было давно очень. Очень многие любят давать шанс всегда. Я борюсь с этим постоянно. Я никогда даже такой фразы у меня не был в лексиконе. А у многих она есть. Давайте дадим шанс, еще один. Давайте еще один дадим шанс и так далее. Ну, зачем давать шанс, когда можно найти такого человека, которому не нужен никакий шанс, который будет работать лучше намного. Они должны все-таки понимать, что им может прилететь. И до сих пор, если я вижу, там вот какой-то вот официант, либо хостес, либо кто-то еще, вот однозначно, ну, не отсюда, ну, как бы вот это случайный человек. Я это вижу сразу, да. Я ему сразу говорю: собираю вещи, через пять минут я не должно быть здесь. Все. Ну, уйдет, другой придет. Нужно быть очень требовательным. Иногда даже слишком требовательным. Вот, потому что это все-таки сервис, это люди, это еда. Вот, там все должно быть чисто. И надо докапываться на каждой мелочь. Это единственный вариант, как можно бизнес, эту сферу успешно, этим успешно руководить. И таким же образом должны вести себя все топ-менеджеры. Вы как-то сказали, что не берете на работу толстых людей. Не жалеете об этой фразе? Я имею право вот в этой стране как минимум не брать людей в свою компанию, потому что я считаю, что они просрали свое тело, просрут мой бизнес. Это раз. Во-вторых, я считаю как раз вот это, вот это движение боди, -боди, боди позитива наоборот, непродуктивным, да, потому что они, скажем так, поддерживают, поддерживают такой образ жизни, которые приводят этих несчастных э, людей в такое состояние. И я просто с ними общался, я просто я в жизни с ними никогда не пересекался, с такими людьми. А сейчас пересекся, они реально страдают от этого. То есть они не кайфуют от того, что они такие, э, вот с таким весом. Если бы их все, э, как бы с самого начала, как только они там набрали э, лишние какие-то килограммы, стали выглядеть уже, скажем так, уже так на грани, если бы им кто-то сказал, что давай, иди, иди худей, иди там... Э, «Насадись на диету, иди что-то делай». Это не принято в, нашем, в нашей семье, например, да? вот быть таким. Не принято в нашем коллективе быть таким. Возможно, они такими не стали. А так все страдают вокруг них. То есть тут хорошего ничего нет на самом деле. Предпринимателю сегодня нужна узнаваемость? И если нужна, то для чего? У меня бизнес такой. Я вот открываю новый ресторан. Да? У меня, если у меня там много подписчиков, и у меня высокая медийность. Я у себя разместил это все в своих в соцсетях и все об этом узнали. А если я неизвестный, то мне надо платить агентством, мне надо платить пиарщикам, мне надо кому-то еще платить, чтобы они привлекли сюда клиентов. Вот так я сам себя прорекламировал. Во-вторых, ну вокруг что-то в последнее время очень много событий каких-то происходит, которые дают поводы для интервью и для, скажем так, пиара такого. Много событий начинает этого государства заканчивая там какими-то, не знаю, случайными высказываниями про собак там, и так далее. Я прикалывался, в общем, да, и те люди, которые меня знают, они говорят, ну мы же понимаем, что ты же как ты говоришь, но ты иронизировал, ну сильно иронизировал. Вот. Ну многим ирония не дана, к сожалению, но ничего страшного. Вы ведете канал с пранками на YouTube. Зачем такой канал предпринимателю? Вы что тут делаете, вы? Дело в том, что я всю жизнь э, разыгрываю своих друзей. Все это мое хобби всегда было, но оно нигде не, не находилось, ни в каких, э, скажем так, э, не, не было доступно. Вот. И мне это я, я это делал многие годы. Один раз там, я друга разыграл в Дубае. К нему в ресторан там, пришла беременная женщина. Сказала, спросила, ты меня помнишь? Он говорит, я тебя не помню. Она ему говорит, ну как ты не помнишь, это твой ребенок. Это все произошло, он женатый человек, все произошло в его заведении, ну, у нас с совместным рестораном. Она реально впала в истерику в какую-то, она уже как-то вышла за грани этой роли, и она по-настоящему себя вела, то есть она орала и говорила, ты что тут сидишь перед мной? Там, там, я беременная, у меня там девятый месяц, я сейчас скоро рожу. Ну, в общем, там очень жестко было, он весь потел, покраснел. Ну, она успокоилась потом, естественно, вытащила подушки там, из живота но все очень были шокированы. Ну, скучно заниматься бизнесом постоянно, поэтому этот формат я принципиально выбрал именно не бизнесовый. Когда был локдаун общий, когда там два с половиной месяца все сидели по домам, мне пришла эта идея в голову, я ее начал развивать. Если у людей есть чувство юмора и чувство иронии, в общем, они на это нормально реагируют. Я считаю, что семья, жена, дети очень помогают мужчине добиваться успеха. А что вы думаете, есть ли у вас семья? У всех по-разному. Я считаю, что это вообще не, не имеет отношения, ну, нету какой-то прямой корреляции. У меня, по крайней мере, с этим. Я считаю, что это мое личное дело, и я считаю, для эту тему ну, для интервью закрытой. В конфликте с мужским государством вы выиграли или проиграли? И сильно выиграли, во всех направлениях. В общем, их победили, у них заблокировали вообще вот все их ресурсы. Apple и Google э, заблокировали полностью, у них Телеграм-канал заблокирован, они пытаются там, э, переходить на какие-то другие ресурсы, вот это раз. Во-вторых, там возбуждено, будет возбуждаться еще несколько уголовных дел, и мы в итоге ну, загоним этого товарища далеко. Мы сейчас собираем все эти, э, скажем так, потери, э, будем прослуживать их и взыскивать. С, с него. Получим субсидиарную ответственность будем там арестовывать его активы. У нас же есть ресурсы, у нас есть связи, у нас есть деньги для этого. То есть просто так вот <coughs> прийти к нам и начать на нас наезжать, ну, не прокатит точно. Мне не важно, мужское это государство или какие-то зоозащитники или феминистки или секс-меньшинство или нац-меньшинство или кто-либо еще. Я считаю, что там, и я, и мои все э, там, организации, которые, с которыми я, в которых я участвую, это все частный бизнес, мы имеем право на высказывание. Мы имеем право, мы имеем право делать то, что мы считаем, э, то, что мы хотим. Если это, естественно, не идет в разрез с, с законом. Единственное, что где, где можно извиняться, на мой взгляд, это где действительно там, э, случайно, там обидел кого-то. Вы занимались производством фильмов. Удалось на этом заработать? Нет, я не заработал. Ну, один фильм я в ноль сработал, остальные все равно были с минусом. Хотелось чем-то другим заниматься, не ресторанами, чем-то творческим. Кино — это мой как бы... Ну, я люблю кино. Вот. Поэтому захотелось это сделать. В итоге сняли три фильма. Но этим заниматься нужно... Кино — это тоже такая сфера непростая очень. Еще сложнее, наверное, чем ресторанный бизнес. Поэтому этим надо заниматься без отрыва, постоянно, с утра до вечера, 24 на 7, жить этим. И в этом случае там будут успехи. Так как я этим занимался, опять же, параллельно, я понял, что лучше не идти дальше, потому что там может быть ну, сложнее все. Нужно ли предпринимателю уметь управлять своим временем? Ну, я очень хорошо в этом ориентируюсь. Я себя организовываю просто шикарно. Я очень много всего успеваю за, за один день. Встал я в 10 часов занялся йогой, у меня была йога час, потом я очень быстро позавтракал и, и уехал. Я приехал на один объект, провел совещание, потом я попал на, на запуск искусственного мяса у себя в ресторане, еще пофотографировался, там провел, с кем-то пообщался и так далее, потом я приехал сюда, вот у меня тут два интервью, потом я еду, у меня совещание, у меня интервью с одним из моих сотрудников будущих э, в офисе, потом у меня три больших совещания в офисе, вот, потом я иду, э, занимаюсь быстро в течение 40 минут спортом, там же Москва-Сити, потом я еду в баню, после этого ужин, там часов где-то около 10. Все у меня запланировано, все вроде как по плану идет. Каждый день, заранее, ну там хотя бы на неделю вперед, планировать с утра вот во сколько ты просыпаешь, что ты делаешь потом, чтобы у тебя каждый час было понимание, что ты делаешь, и все. И туда вкладывать заранее какие-то важные моменты, типа спорта. Многие говорят, что у них не хватает времени на спорт. Надо просто заранее вкладывать, закладывать в свой график. И тогда будет на него время. Ближайшие две недели я у себя держу ежедневно, у меня вот э, все в голове. Через неделю у нас будет среда, несколько встреч с утра в Санкт-Петербурге. Потом я лечу в Киев оттуда. В Киеве у меня будет две встречи, еще очень важный ужин будет. Вот такой у меня план если бы начинали сегодня, какой бы это был бизнес? Это был бы девелоперский бизнес, сто Затрат, именно энергозатрат столько же, а доходность намного выше, руки не доходят. Вот, может, я, я всегда хочу начать его давно уже, вот как нибудь соберусь, накоплю денег, там просто надо денег накопить, у меня не получается, и начну. Вам нравятся красивые дорогие вещи? Вы вообще любите роскошь? Да-да, делаю себе подарки, квартиры, машины, Дома, яхта у меня была. Ну, по-моему, 3 миллиона евро. Недорогая. Я ее продал. Ну, я могу в аренду взять, большую яхту дорогую. Могу там, в аренду самолет взять. Если там сложный перелет и неудобный для меня. Время не совпадает регулярный рейс. Я беру джет. Это вот из Питера в Киев полечу на джет. Потому что там будет, ну, там неудобно лететь. Когда было легче начинать свой бизнес? В 90-е или сейчас? Это тогда было меньше конкуренции. Конкуренции было меньше, поэтому э, было проще там, с кадрами уже более как-то изощренно работать, да, кого-то хантить и так далее. То есть нужно больше работать, скажем так, больше работать. А тогда, когда чистое поле, там, что хочешь делать, открывай там, любую концепцию, там, хоть, не знаю, хоть с дебилом, с каким-то в лице директора, и все будет нормально. Я знаю, что вы верующий человек. Как вы к этому пришли? Я не могу сказать, что я такой прям ортодоксальный э, человек в этом плане Я пошел, покрестился, когда, мне было, когда меня стукнуло там, 16 лет Что-то у меня там была какая-то черная полоса в жизни Я один пошел просто и э, ну, принял, ну принял, покрестили меня Я когда оттуда выхожу после там службы, например да, Я более спокойный, более уравновешенный, э, более удовлетворенный Наверное, так